Вперед, вперед, военная наука! Шагай, шагай, на месте ты не стой! На вооружении у нас теперь есть штука, Разит фашистов страшной темнотой. Экран перед военным, сообщение. Фашисту делают на сердце операцию. Мгновенно тока производим отключение ракетой. В рамках деноцификации. Раскрытой грудной клетки вдруг не видно. И не нащупать скальпеля и йода. Херак и вся во мраке, ненька, видно, А пациенту было лишь полгода. Как стал фашистом он за срок такой короткий. кошмары и ужас, тут не до улыбок. Но на экране был сигнал предельно четкий. Не совершают в армии ошибок. Без тока нету и канализации. Болезни раз кругом не очень чисто. Опять же, в рамках денацификации И какать не даем мы лишь фашистам. Вы скажете, а как учиться детям? Процесс образования насмерть встал. Мы оборвали провода лишь только... Этим, кто с наслаждением Геббельса читал. Когда в конце тоннеля свет зажжется, И мир наступит, ярок, весел, чист, Тогда над всеми нами встанет солнце, Когда задумаемся, кто же тут? Работа канала Дед Архимед возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.